Ей однажды одна предсказала гадалка двух мужей И вздохнула, глаза отводя. Ты не станешь счастливую, девонька, жалко, А с любовью ты встретишься, чуть погодя. Позабыла со временем то предсказание. Жизнь капризная дамочка даст, заберет, и осталась от браков одно лишь название. И вердикт, что с мужчинами ей не везет. «Ты ж красивая женщина, что еще надо?» Подливали ей масло подруги в огонь. «Может, ты не права? Или в чем виновата? Проследи, изменись и себя урезонь». «Нет уж, милые, хватит, никто мне не нужен. Ведь недаром твердят бабе век сорок лет». И не стоит советами дергать за душу. Все, достаточно браков. На браке запрет. Но однажды судьба подарила ей встречу. Да и встречи, пожалуй, тут трудно назвать. Просто медленно шел человек ей навстречу. Улыбнулся и нечем вдруг стало дышать. А потом было все, как бывает, в начале долгожданной и искренне зрелой любви. Узнавали друг друга, к себе приручали. Только что-то опять не срасталось. Увы, то ли жизненный опыт, характер, привычки, то ли страх перед будущим, прошлая боль. Начались постоянные глупые стычки, недоверие, ревность и жесткий контроль. Ей когда-то гадалка одна нагадала. Что ты старость, голубушка, встретишь одна. Видно, врезалась в памятью, в душу запала. Вот такая гаданием этим цена.